Я с Москвы приехал, потому что родина, и потому что президент обращение делал ко всем. В инкомат я пришел, он сказал, и мне объяснил, военком, военный комиссар, что вы только туда, как приедете в течение двух-трех дней, единоразовый выплата будет в размере 300 тысяч, А дальше а уже да, будет. Основать. Тихо, подождите, по поводу 300 тысяч, тысяч. Госдуму был внесен депутатами коммунистической партии Российской Федерации законопроект. Да, Отпускаем. А а а вам Mm-hmm. <laughs>